Газета э, для землевладельцев «Ваши шесть соток». Да? Вот, могу сказать «Ваши шесть соток». Хотя у меня 6 соток. Я вообще только два часа назад вылез из подвала, где перебирал картошку, нет, серьезно. Поэтому, можно сказать, вот Андрей, значит, у нас все без трепотни, у нас все по-настоящему, мы... Сами саженцы выращиваем, которые растут у Андрея, сами газету делаем, сами на рынке иногда торгуем. Поэтому я посчитал, что самый лучший подарок будет, это то, что сделал я сам. Сам вырастил черную смородину, сам собрал, сам сварил варенье. Вот она еще холодненькая, холодненькая только из подвала. Я еще даже тряпочкой ее не протер, вот на ней чисто такая подвальная, как вот старое вино. Поэтому я думаю, кстати, очень вкусное, рекомендую попробовать. Да, мы с Обязательно завтра за чаем всей бригадой, вспоминая нас. Подписной индекс 521.